При строительстве широко применялись и применяются рычаги для подъема тяжести. Рычаг представляет собой достаточно длинную палку к одному из концов которой прикладывается сила необходимая для подъема груза.